супер да, снимаю видео, каждый день, да, Но у меня уже два к Вот это да, вот это да, вот это да, а сейчас нахожусь в поль. сегодня солнечный денечек как всегда Да, да, да, у меня сегодня выходной, наконец-то отдохну Солнце светит, я пою, тут снежочек я знаю, потому что я стою, не читаю на ходу Сочиняю на ходу наконец-то отдых да. да, да, да, да, да Супер Юрик, да Снимаю видео Каждый день, да У меня уже два к Вот это да, вот это да Вот это да, вот это да Я сейчас нахожусь в поле Сегодня солнечный денёчек Как всегда Да, да, да, да Супер Юрик, да Снимаю видео каждый день, да, у меня уже два ка вот это да, вот это да, вот это да, а сейчас на гаже поле Сегодня солнечный денечек, как всегда, да, да, да, у меня сегодня выходной, наконец-то отдохну, солнце свет, я пою, тут снежочки я знаю, потому что я стою, я читаю на ходу, сочиняю на ходу. Да, да, да, супер супернерик, да, снимаю видео, каждый день, да, у меня уже 2К, вот это да, вот это да, вот это да, а я это знаю. <связь> Солнце светит, я пою, тут не маю, на-на-на, тут снежачек, я знаю, потому что я Читаю на ходу, зачиняю на ходу За период, да, снимаю видео Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Солнце свет я пою, тут снежочек я знаю Потому что я сдаю, я читаю на ходу зачиняю на ходу <coughs> Да, да, да, да, да да, да, соберю никогда снимаю видео, каждый день да, у меня уж банка, вот это да, вот это да, вот это да, вот это да.